Сегодня третий день нашего отдыха. И это просто сказка. Мы перебрались на более спокойное место. Здесь очень мягкие волны. Так они поднимают. Блаженствуем просто. Это дети вот играют. Яна с Данилом Купили какую-то тарелку И ее кидают Волны просто супер Бескрайние просторы Тихого океана Вот Данил Забрал тарелочку Данил, помаши ручкой Это пляж наш песок необыкновенной мягкости очень все классно и здорово море просто ласкает со всех сторон просто оно нежное ласково и очень теплая да. здесь небольшое количество народа друг друга не толкают абсолютно спокойно просторно в море Яна, помаши ручкой. Ловите. О, привет. <свес> <свес> <свес> Местные шумахеры. Дядечка такой идет с палочкой. Ну, такой местный местный быт индусов да я снимаю это вот кафешка Джамплинг фишка который мы кушали это тоже русская кухня дракон называется рачи dragon Uh-huh. Сами, наверное, заберем такую тачку. Наверное, в багаж заберем. 60 килограмм можно Отсюда Отчего? Да. Дань, помаши, чем сможешь. Сына, держи. Сына, вставай. Где крабик? Вот он, вот он. Вот он. У -у -у. Где крабик? Вот, смотри, вот. Вот он, вот он. Пойдемте купаться. Это, смотри, как взрывается. Раз вот, угу. еще тратик, так, вот, и вот еще крабик, смотрите. Вот ты вытащил, он раз зароется. О, прикольно. Ну-ка раскопаем. Вот. Маленький такой зарывается песок. Все, нету. Вообще класс. Здорово такой. Там обезьяны, ходили. У него попа Ну вот, чизиоме. А, да, да, да, да, да, да, да. Просто... Ну, и уду. Ну, Мы ну, просто увлеченся. А, Солнце, ну просто супер яркое, красное. На видео не знаю, как получится, но вживую это, это просто волну. Кате солнышко садится очень быстро, прямо минуты какие-то, и оно быстро заходит в горизонт. На фоне Иоанна с Даниловым еще играют, купаются, Но море неспокойное, волны очень сильные, тягивает прямо Сейчас закат, и проедут охранники, то есть спасатели, и всех просто выгонят из моря. Запрещено купаться после заката солнца. Говорят по местным легендам, что после заката солнца выходит очень много различных море Существ непонятных и страшных. Поэтому купаться в это время запрещено. Ночные купания здесь вообще не, никогда не бывает. Поэтому сейчас все наслаждаются, конечно, закатом солнца. И кто-то потом просто отдыхает на пляже. Вот смотрите, только начала снимать, буквально прошло несколько лет буквально на минуту-две. Солнышко уже значительно ниже. То есть тут считанные минуты проходят на закат. И солнце просто красивое, очень. Очень яркое. Дани принесли фруктовый салат. Дань, что там у тебя? Mm. Расскажи. Тут есть мандарин, mm. арбуз, клубника, манго, банан. Mm. Ну, дальше пока не знаю, что есть еще. Mm. А, ананас еще. Какая вкуснота! Как, как? Как, как, Дань, вкусно? Мандаринку попробовала. Как мандаринка? Ну, вкусно, как на Ананасик, да? Угу. В общем, стоит заказывать, да, фруктовый салат? 100 рублей вот такая порция. Да. Вот бы у нас такая порция 100 рублей стоила. Принцип, принципа да, вообще да. в Гуа. главное уверенно сказать, что... тратить деньги с удовольствием нужно да особенно особенно чужие деньги такое изречение нам выдал данил когда мы покупали в магазине специи чаи он сказал что деньги надо тратить с удовольствием и купил эту машину где у тебя дань машина it's car it's car. Что это за мустанг? Или что за машина, Дань? Хотел. Хотел? Угу. Ух ты. Спасибо. Это все? Она была красивою Let's go.